Целых 6 месяцев мы искали тот проект, который будет приносить нам и нашим партнерам очень хороший результат и будет надежным и будет работать очень долго. Приветствую, друзья! Меня зовут Елена Туманова. Я одна из основателей курса по автоматизации бизнеса в интернете, бизнес-тренер и сегодня я вам расскажу в каком новом проекте мы будем работать компания называется Argos и она сейчас находится на самом предстарте вот вот она запустится и мы сейчас уже усиленно разбираемся в маркетинг плане который предоставляет нам эта компания то что предложил нам основатель данной компании это просто вот это просто какое-то сумасшествие та информация то, то количество бонусов подарков и перспектив для нас и для партнеров нашей команды, что мы просто в восторге. Ну, во-первых, начнем с маркетинг-плана. Маркетинг-план на смарт-контракте, но уверена, что сейчас многие скажут, знаем мы эти смарт-контракты, как правило, они не имеют вот в своей основе много денег. Люди работают только на небольших площадках, дальше не прокупают и, естественно, бегают из одного проекта в другой. Но здесь все по-другому. Это закрытый смарт-контракт, передрать его. Перекопировать его просто невозможно, и он несет в себе огромные преимущества, смысл работы в, этом, в этой компании по этому маркетинг плану, что чем дальше вы прокупаете площадки, тем на более высокий уровень вы заходите, тем больше возможностей, привилегий вам открывается, тем больше вы будете зарабатывать. Если вы хотите уже получать первые новости о том, что это за компания, начнете вместе с нами разговаривать разбираться с маркетинг-планом, чтобы понять, как это все работает, как лично вы сможете уже к Новому году в разы улучшить свое материальное состояние, подписывайтесь обязательно в мои чаты в Телеграме, ВКонтакте, будьте в курсе, потому что только самые первые люди, кто вместе со мной в эту же минуту после того, как будут известны наши реферальные ссылки, зарегистрируются и повторят мои действия в течение первых суток, получат самое лучшее, самое выгодное, помните. Здесь все как всегда. Кто быстрее соображает, тот и э, забирает все по максимуму. Но маркетинг план данной компании устроен таким образом, что каждый, понимаете, каждый, кто хочет и кто активно будет работать, вернут свои деньги уже с первого подключенного человека. Конечно же я собираюсь заходить по максимуму. Знаете, что бизнеса без вложений не бывает, а я собираюсь построить здесь свой бизнес надолго, надежно, выйти на очень хороший доход, поэтому, конечно же, я буду активироваться по максимуму. Как у каждого из вас, ну сейчас просто нет той суммы, на которую я планирую зайти, и я уже составила план, что же я сделаю, как, как не заработать те самые деньги, хорошо, что еще есть время до начала старта, поэтому первое, что я сделаю, я выставлю на Авито то, что у меня, ну то, что мне не нужно, и э, я уверена на сто процентов, что какую-то сумму я оттуда получу. Вторым этапом, что я сделаю, это подниму все свои логины и пароли от своих старых кошельков, от бесплатных кранов, где мне капали какие-то биткоины давным-давно. Я зайду Проверю все и думаю, что долларов 20-30, а то может быть и 50 я наберу, потому что во многие очень давно не заходила, они там автоматически что-то делают. Следующее, я проверю кошельки от партнеров потому что некоторые партнерские программы, которые я уже не пиарю, они еще какое-то время работают, и там тоже собираются какие-то деньги, на которые я буду открывать свой новый бизнес в компании. Следующее, я обязательно пополню свой кошелек в Рой-клубе. Бесконечно благодарна моему наставнику, который буквально меня заставил активироваться в Рой-клубе, положить туда 100 призм, тогда они стоили просто какие-то копейки, сейчас эта сумма выросла в разы. Теперь я не собираюсь выводить оттуда монеты, потому что там сложные проценты, парамайнинг, количество монет постоянно увеличивается, увеличивается стоимость за монету. Я, наоборот, туда положу еще денежек, чтобы за то время, которое у меня есть, еще больше монеток накопилось и потом вот этот полученный доход я выведу. Вот еще одна сумма. Ну и, конечно же, воспользуюсь моим самым любимым, я запущу еще одну партнерку, она тоже связана и с пассивным, и с активным доходом. Она проверена, ее создал мой коллега, я сама лично ее настроила, были получены отличные результаты, тоже все пойдет в копилочку. Эта партнерка стоит всего 180 рублей, но в ней заложено 5 или 6 видов дохода. Еще с использования данного курса тоже будут капать денежки. Ну а для партнеров моей команды, с кем мы работали на протяжении последнего года, на нашей команде Smart Money, получат для меня самые выгодные условия. Лично от меня после покупки этой партнерки напишите мне, и я дам вам дополнительный урок, вы сделаете все настройки, будете получать все 100% прибыли. Кажется, все, что я хотела сделать, и я... Делаю это сегодня. Я уже начну собирать деньги для того, чтобы найти в бизнес. Все мои контакты находятся внизу под видео. Кстати, ссылка на партнерку тоже находится и под видео, и на моих страницах ВКонтакте. Обязательно подпишитесь на рассылку. Обязательно заходите в чаты ВКонтакте. Подпишитесь на мой канал YouTube, чтобы вы всегда были в курсе и не пропустили тот момент когда мы запустимся в арго. Всем пока-пока и до следующего эфира.